Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем разработку скрипта для майнера. Всем приятного просмотра. Одной из неприятных особенностей этого скрипта, которые я не хочу, чтобы оно было, это тот момент, когда состыкуется наш майнер с какой-либо другой станцией, либо другим объектом. Если на нем есть инвентарь, то есть те блоки, которые мы отслеживаем, это, допустим, буры, коннекторы вот эти вот, вот эти вот карго-контейнеры оно их учитывает вот это наше общее число я не хочу чтобы так было потому я хочу организовать некоторую проверку которая будет проверять наличие вот этого вот блока в нашем гриде и если он действительно этого гряда этого майнера, тогда оно будет записывать его инвентарь. Иначе просто будет пропускаться. Как это мы будем делать? Значит, нам нужно вот эту часть кода, где у нас идут циклы, которые перебирают наши инвентарь, добавить и некоторую проверку. Давайте это сделаем. Вот это сюда. Сюда давайте мы напишем наши, наши условия, допустим, есть ли наше И. и давайте я вам покажу, что мы будем проверять. Все блоки они имеют интерфейс, который у нас называется «iMyCubeBlock». Давайте посмотрим, какие методы имеет у нас этот интерфейс. Итак, то, что меня интересует, это CubGrid. Так, давайте посмотрим, что она нам возвращает. Но нам возвращает IMyCubGrid интерфейс. Давайте посмотрим, что имеет вот этот IMyCubGrid. Вот, у него есть вот этот вот метод CustomName. Он как раз нам и нужен. Здесь мы можем либо узнать имя нашего грида, либо его задать. Давайте и воспользуемся этим. Значит, что мы делаем? Говорим и... Вот у нас есть куб грид. Вот custom name. И он должен быть равен. Давайте, к примеру, будем сравнивать его с нашим кокпитом. Так, вот этот кокпит. Мы его менять в целом не собираемся. И он должен быть равен. Кокпит, custom name. Сначала cubegrid по ходу. куб и кастом Name. все это у нас есть и если вот эта вот проверка у нас будет действительной тогда мы записываем в список с данный инвентарь это нужно проделать ко всем нашим циклам Вот здесь и вот здесь. Итак, проверка у нас есть. Давайте все это скопируем и посмотрим, как оно будет работать в игре. Так. Ошибок никаких нету программируемый блок у нас работает смотрим, у нас 12% и мы не состыкованы давайте даже ну, мы перекомпилировали в целом все давайте теперь состыкуемся перекомпилируем наш программируемый блок вот и видим что у нас 12% как было так и осталось Теперь давайте попробуем добавить сюда новый контейнер. Вот такой большой. У нас был объем 34 тысячи литров. Теперь давайте мы его обновим. Вот, стало у нас 50. И 8%, было 12%. Мы этот контейнер убираем. Обратно таки перекомпилируем вот это все и у нас обратно 34 процента и независимо от того подключены мы к этой станции или же нет. Теперь я хочу сделать новый скажем так метод, новую функцию которая поможет нам обновлять вот этот все вот эти все списки инвентари чтобы нам не нужно было каждый раз перекомпилировать весь наш скрипт. Итак, как мы это сделаем? Значит, создадим новый метод. Он у нас будет public. И у нас он будет void. Потому что он у нас ничего не будет возвращать. Давайте назовем его refresh. Я хочу, чтобы он назывался так. И что мы в него поместим? Значит, в этой части скрипта у нас задается, находится Cockpit. Находится его текстовая панелька. И задаются к нему некоторые параметры. Это нам обновлять ничего не нужно. В этой части скрипта у нас создаются новые списки. Давайте мы их... Ставим в наш новый метод, они в методе программ уже не нужны. Вот так. Рантайм мы оставляем. Здесь мы находим все наши блоки, помещаем их в определенные списки. Это мы тоже отсюда убираем. Ставим сюда. И вот эту проверку мы тоже отсюда убираем. Она здесь нам также не нужна. И ставим ее в наш новый метод. Отлично, теперь нам осталось здесь только вызывать этот метод. Это все у нас пускай остается. Перед этим мы будем вызывать наш метод э, refresh и в целом здесь все, давайте посмотрим как оно будет работать, по идее у нас работа скрипта вообще ничем не должна измениться, копируем, вставляем в программируемый блок. Проверяем на ошибки. Все хорошо. И в целом у нас все работает. Состыкуемся со станцией. Стыкуемся. И все нормально. Теперь давайте добавим новый контейнер. Вот так. И посмотрим. Вот у нас уже 50 тысяч объема. Было 30. И мы это все удаляем. И также у нас обратно стало 34 итак в чем у нас сейчас проблема это в том что у нас слишком часто идет проверка на вот эти все блоки можно сделать их немножко пореже и как мы это сделаем мы этот метод refresh возьмем в цикл точнее не в цикл а в условия и будем его вызывать только определенный момент. Давайте update10 поставим на update1, чтобы у нас программируемый блок обновлялся каждый тик. Здесь мы добавим новую переменную типа int. Я ее назову тик. Вот так. Сразу дам ей значение, это будет 0. И теперь мы скажем так, возьмем условие, что если наш тик поделенный, деленный по модулю, по моему процент, на 10 будет равен нулю. Тогда мы будем обновлять вот этот вот рефреш, вот эту нашу программку. Функцию. Итак, в целом, у нас э, вот эта надпись будет выводиться каждый тик. А обновляться у нас все наши контейнеры будут раз в 10 тиков. В целом у нас э, все должно работать корректно. Давайте мы это все проверим. обратно таки в программируемый блок ставим все это, так аргумент отсюда уберем все без ошибок замечательно итак давайте поставим наш контейнер и здесь мы не заметим его изменения, потому что оно происходит слишком быстро давайте к примеру, чтобы проверить работу этого скрипта а, что я еще забыл, нам ведь нужно каждый этот тик, нашу переменную увеличивать на 1, вот так, тогда будет все хорошо А то у нас переменная тик как было 0, так и осталась и она равна нулю и постоянно обновляется давайте вот эту строчечку добавим в наш скрипт ну где то тут и давайте сейчас изменим здесь не на 10 а допустим 90 900 даже вот так и проверим как это все работает так, у нас тут 34, давайте поставим где-то тут контейнер, итак, у нас 34 сейчас, не стало 50, все отлично работает. В целом, здесь уже все готово, я убрал два таких бага, которые мне не нравились. Следующим у нас делом будет добавление на соседнем какую-то панельку название и количество объектов, которые у нас хранятся в контейнерах. Для этого нужно будет использовать словари. Я с ними работал довольно таки мало, так что нужно будет еще поэкспериментировать с этим делом. А на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, буду на них обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи.